А я черт, черт хуже петуха. Шлюшка вонючая. Все равно порву. Ну давай. Черт, некому играть. Какого еще черта? Найди там кого-нибудь, кого не жалко. Мужики, я то же самое подумал, когда вас увидел. Любимая, а я тебя искал. Здорово. Не по мою душу. Чертом будешь. Быть чертом играть, черт разные вещи.